Всем привет дорогие друзья, с вами Егор Юс ТВ Легенда Lineage 2 <laughs> Смотрите, ребята, приглашаю вас сегодня на открытие сервера Сервер в данный момент уже работает, но я туда залетаю сегодня Собираю Лука Пак, Клан Острые Козырьки, Сервер x 10 Ребята, жду вас всех Сервер офигенный, сразу вам говорю, это не тот сервер Куда вы зайдете и будете плакать, что нет онлайн Это тот сервер, где вы должны... Сделать, чтобы этот онлайн был Мы с вами вместе зайдем И этот онлайн и будет наш вот Там уже есть а, ребята, которые дают нам оппозицию Наша задача прокачаться, понимаете? И раздолбить их Серьезно И это, их не так много Там играет а, Саня КХ Вы его знаете, это мой друг вот, Который еще до, до этого играл с нами на серваках Я создаю клан Острые Козырьки, ребяточки Пики Блиндерс делаю лукопак Нам нужны кто? Лучники Биш-танк По-любому, ребята Я сейчас уже, это видео вы смотрите Я уже устанавливаю себе клиент Он у меня уже скачан, я уже в игре и будем балдеть просто невероятно, ребят, смотрите, тему на форуме я уже создал, вот моя тема на форуме, всем привет дорогие друзья, я иду сюда 6.05, будут стримы как раньше, ребятушки, клан Острые Козырьки, это будет легендарно, если вы зайдете и увидите этого мужика лысого, а, ребят, что хочу еще сказать, сервер x 10 очень много фишек на сервере, а, вальд плюс Б, вот, куча настроек интерфейса, а, так, избранные сайты игры, регионы, всего, смотрите, на сервере получается 4 клана, это еще пока что без моего, понимаете, народу мало, но люди собираются, и мы, ребят, покажем, серьезно вам говорю, мы покажем здесь, против кого, у нас будет война здесь, максимум 2 пака на 2 пака, понимаете, или максимум 1 пак на 1 пак, здесь постоянно появляется заречь. Uh, я смотрю, Зарич в, то, в, в, в ТОИ, Зарич, еще где-то Зарич появляется. Озорной Троф здесь, это же тоже мой друг. Смотрите, он что, уже зашел на этот сервер, что ли? Я вообще в шоке. КХ, Саня здесь. Сейчас, uh, ребят, люди в сообщениях в чат пишут, они здесь есть, мы их найдем. И будем просто разносить всех, честно. Сделаем сразу кланвар, будем реально искать вот этого. Мне первый раз такое появилось желание. Не плакать, вы кстати тоже вот это, пожалуйста, я вас прошу сразу, чтобы вы не говорили о, где онлайн, где онлайн. Ребяточки, мы и есть онлайн, еще раз вам говорю, заходите и разнесем этот пак на пак, покажем этому клану, который здесь забрел, забрел не туда. Кто здесь папа? Это во-первых, а во-вторых, кстати, я если даже уйду через две недели с этого сервера, да, то ребят вы можете продолжить остаться и забрать 20 тысяч рублей. Потому что за 4-недельный период администрация сервера крутому паку самому выдает 20 тысяч рублей. Вы его заберете и поделите в моем клане между собой, кто останется играть. Я серьезно вам говорю, это вполне реально. Потому что я думаю, что зайдут сейчас люди со мной, которых я уважаю, которые помогут мне первую неделю долбить так, чтобы знали наши ники здесь, на этом сервере. Так, всех обнял, ребятушки, заходите обязательно в Телеграм, заходите в Телеграм, заходите на форум L2TOT, ребята, X10, жду вас всех, серьезно говорю, все, это конец видео, всех обнял.